Друзья, всем привет! Пока рынок находится в глубокой коррекции, я для себя подыскиваю потенциально очень хорошие, сильные проекты для инвестирования в долгосрок. И сегодня один из таких мы разберем – это блокчейн Flow. Я давно уже за ним слежу, и уже на сегодня он подходит тем ценовым значениям, по которым я планирую делать свои первые покупки. Поэтому вкратце разберем, что такое Flow – по каким лучше ценам прикупить данный актив, чтобы в будущем получить хорошие иксы, а я планирую иксов 10-20 э, здесь забрать. Поэтому, друзья, кому данный ролик может быть интересным, присаживаемся, поехали. Итак, друзья, вкратце, Flow. Э, Вообще история начиналась, по-моему, с игры там, криптокотиков. Тихняя команда выпустила игру э, на базе эфириума. Как всегда, начались проблемы с масштабируемостью, э, с оплатой э, дорогой стоимости транзакций. И ребята чуть ли не с игры да, перешли на построение собственного, э, можно сказать, уже на сегодняшний день э, даже успешного, очень быстрого блокчейна, именно цифрового блокчейна, который в первую очередь предназначен для игр, NFT-проектов, ну и различного рода развлекательных проектов, шоу-бизнеса, э, музыка, э, фильмы и многое другое. Также они смотрят в сторону там, экологичности, да, за интернет будущего, веб 3.0. Все то, что в тренде сейчас и хорошо развивается. Сейчас самая главная задача, ну, в принципе, у меня всегда стоит задача не копаться в их технологии, да, то есть это все дело можно оставить разработчикам кому интересно, вы можете всегда покопаться. Я же смотрю более поверхностно: во-первых, кто инвестирует, насколько их экосистема пользуется популярностью, и в целях спекуляции, сколько можно на этом заработать, да, инвестируя в этот проект. Что касается экосистемы, она уже здесь большая. Смотрите, около 316 проектов, есть там, если нажать топ-20, мы видим здесь NBA топ шот, UFC Strike, Ballers, NFL All day. Как это работает? То есть есть, к примеру, вот NBA Топ Шоу, да, это номер один у них по продажам, оборотам. Есть какие-то определенно архивные моменты, либо э, лицензионно-качественные моменты с архива или действующих. Они снимаются файлом на какой-то там пару секунд, какой-то супер момент фиксируется, здесь выставляется в виде NFT, она только одна такая, ну и все это дело продается. Также продаются там игроки, сегодняшние, там прошлые звезды, то есть может быть все, что угодно. В сфере игр, развлечения, шоу-бизнеса, музыки, и именно Flow привлекает очень много партнеров, разработчиков именно в данной сфере плюс их экосистема собрала недавно 720 миллионов долларов фонд для разработчиков, то есть если вы разработчик, у вас есть свой стартап вы можете сюда подать заявку вас профинансируют и вы на базе их экосистемы на блокчейн Flow построите свой проект, к фонду подключились вот буквально недавно э, очень сильные фонды, это DCG и особенности H16Z, это фонд Андреаса Хорвица, которые тоже сюда проинвестировали. И я подозреваю, что здесь, в принципе, движуха может начаться очень серьезная. Есть у них Twitter, 168 тысяч подписчиков. Очень много за ним следят. проектов людей из криптосообщества. Здесь куча у них партнерств. Из PepsiCo. Вот здесь тут недавно движуха была. Там и с Инстаграмом У них там движуха была. В общем, проект на, на слуху и движуха идет полным ходом. Ну и самое главное, почему я до сих пор не покупал данный токен да и следил за ним, потому что у них, э, во-первых, э, изначально цена очень сильно взлетела да, на данный проект. По-моему, до 40 или 50 долларов проект э, максимальная цена была, но мы графиком вернемся, обязательно посмотрим каким ценам покупать. Также был на CoinList распродажи на аукционе, то есть на CoinList по моему по 10 центов люди покупали и до сих пор эти токены в рынок падают. И естественно, цена ну как бы давление на цену плюс еще и у нас рынок такой нехти. Я не залетал там ни по 30, ни по 15 центов, ждал своего времени и вот сейчас уже присматриваюсь к данному активу. Там был токен сайл по 38 центов. лог был один год. Все эти токены уже в рынок упали. И токен в листе тоже был э, один год лог, Потом 50% им на теге, я так понимаю, сразу дали. И потом они линейно получают сейчас эти токены. И вот линейно им осталось получить. Вот сегодня у них разлог токенов будет. Да, именно 16 мая. И потом останется у них 4 месяца. То есть в сентябре 2016 года уже все токены там от частных продаж, они все уже упадут в рынок. Но даже сегодня разлог, я не знаю, когда он там по времени будет, но я даже сегодня вот не вижу какого-то ощущения на цены, что там какой-то разлог. То есть нету такого, чтобы цена там куда-то ушла низко сильно. То есть я так понимаю, либо там разлог чуть позже по времени, либо... В связи с этими новостями, приходом новых разработчиков, особенности привлечения такой крупной суммы фондов, я так понимаю, что мы где-то уже близко дна. И вот те токены, которые остались у разлоков, в любом случае, те люди, которые на коин листе купили данный токен, они скидывали нормально, там, я не знаю, по им удалось скинуть, там, по 20-25 или по 10-15. В любом случае, они получили очень огромные иксы и вряд ли они уже на самых низах будут как бы скидывать остальное здесь просто подходит тот момент когда токен уже нужно потихонечку начинать покупать и либо вот эти все четыре месяца уже токен никто не будет скидывать ну как минимум по такой цене либо же если рынок в любом случае пойдет еще ниже то токен flow конечно тоже потянет низ здесь мы видим что у нас идет э, нисходящий тренд, да, уже сколько, ровно год. Это означает, что скоро уже будет какой-то разворот. Прежде всего, также хочу сказать, что на сегодняшний день у них еще и очень огромная капитализация, около 3 миллиардов долларов. Почему? Потому что циркулирующие предложение у них 1,3 миллиарда токенов flow, в рынке. Уже мы имеем 1 миллиард и вот этот миллиард, я точно не могу сказать когда, но буквально неделю назад или две я еще видел, здесь было 200 или 300 миллионов токенов. То есть у них произошла разблокировка и токены, вот вы видите, уже практически чуть ли не все в рынке. С одной стороны это хорошо, но с другой... Почему они так резко разблокировали сколько токенов, я не знаю. Потому что у них вроде там до 2024 или 2026 года вплоть до этих значений должна идти разблокировка. Может это зависит от того, что фонды проинвестировали, они какую-то часть, кусок отдали им там по какой-то интересной цене. С одной точки зрения это тоже в принципе неплохо, потому что ну, если фондом насыпали токенов, то конечно они будут продавать их по любому не на 1x, ни на 2, поэтому, в принципе, в будущем есть все шансы, что цена действительно будет хорошо расти. Торгуется, ребята, она ну, уже везде, в Binance, Kraken, Huobi, Gate, Kucoin, OKX, там, FTX, CryptoCom, то есть купить уже не проблема, абсолютно на всех биржах. Токен Flow Sam ⁇ самая альтернативная валюта для приложений и игр смарт-контрактов, которая будет создаваться на базе блокчейна Flow. Он, естественно, будет предназначен для оплаты и транзакционных сборов в качестве средства обмена, депозита и хранения данных, и, ну и в виде обеспечения вторичных токенов, я так понимаю, это может стабильных коинов каких-то, ну и для участия в governance, да, в управлении, то есть если у вас очень много токенов flow, вы можете влиять на какую-то поправку в этой экосистеме. Итак, друзья, для себя я выделил, смотрите, какие покупки. Мы тут э, пришли и коснулись в моменте... Вот, минимальное значение у нас было э, 2 доллара 34 там, цента. Я более чем уверен, что еще будет какое-то падение. Ну, не знаю, через отскок биткоина наверх, потом там падение вниз. Но я думаю, котировки ниже биткоина мы увидим. Ну естественно, флоу подтянется вниз тоже еще. Поэтому для себя я выставил покупки. Первый ордер. Я планирую тремя ордерами попробовать ее зацепить. И первый ордер у меня стоит сразу. Вдруг мы будем рисовать какое-то двойное дно здесь. Вот по 2.20, 2.30 я готов первую покупку совершить. Потом вторую покупку я буду искать в районе Биткоин там глубже намного просядет. Вторую покупку я буду искать в районе Полтора и вплоть до одного доллара. И если рынок даст такую возможность, будет сильный пролив, я возьму третьим ордером токенов уже по самой низкой цене, там 70-80 центов, ровно ту половину, которую мне удастся купить первым и вторым ордером. На меня, у меня на это средств уйдет в два раза меньше, но токенов я куплю ну, тот же объем, да, самих токенов. Думаю, понимаете. Таким образом, я планирую, чтобы у меня получилась цена где-то в районе полтора доллара средняя, доллар двадцать или доллар пятьдесят, если будет средняя цена данного токена. Я буду считать, что это очень неплохая цена, с которой можно идти э, при следующем развороте рынка и где-то скидывать данный токен. Я для себя обозначил вот такие позиции, где я буду скидывать первую продажу я бы фиксировал чуть выше 15 где-то в районе 16 долларов это у нас бы получилось 10 иксов 1000 процентов ну и второй ордер где-то в районе 22 долларов и 3 но не полностью я бы скидывал чуть выше на пробое 30 круглого значения где-то на 31 если подскочит это было бы уже около 20 иксов и самую маленькую часть, там, процентов 10 от общей суммы, я бы оставил бы и держал. Вдруг там будет какое-то безумие, вдруг там этот блокчейн подхватят да, и начнут очень сильно тянуть вверх, то я бы закрыл на предыдущем хае в районе 40, а может там и до 50 долларов. Но я в это сильно не верю, потому что токенов в рынке сами видели сколько уже. И чтобы даже дойти до цены 30 долларов, то сами понимаете, что капитализация должна э, тоже быть в районе 30 миллиардов, а то и больше. Да, мы видели и больше капитализации блокчейнов, даже тех, у которых практически ничего не строилось. Это рынок криптовалют, может быть все что угодно. Но все же я буду считать, что вот эти покупки первые три, э, без всякой жадности, тоже отличным профитом, если он будет. Э, рекомендую, ребят, выделять на данные проекты. Вот именно на данный блокчейн я выделил своего капитала только 3%. Что это означает? То есть если у вас капитал там, 10 тысяч долларов, и вы готовы инвестировать в криптовалюту, то вы на данный проект выделяете не больше, чем 300 долларов. Почему так? Во-первых, ну это моя стратегия, я для себя так решил что более-менее хорошее, толковое, там, фундаментальный актив выделяет 3, максимум 5%, и в самые там рисковые какие-то, которые могут, да, супер иксы дать, но и схлопнуться в моменте, то я туда выделяю 1, максимум 2%. Почему? Потому что даже супер-сильный вроде фундаментальный проект с капитализацией там 60 ярдов, UST там было, я имею в виду луну да, UST там было... Ярдов 20 или 30, не помню, у них стабильного коина. И вот это куда оно делось, ушло мне бить ее, там, скорее всего, уже там скам окончательный. Чтобы там не случилось, это уже шок, стресс, ну, денег практически сейчас в инвесторов нет. Поэтому, чтобы такого не было, влюбляться ни в коем случае не нужно никуда. Выделили 2-3% на каждый из проектов и закупились там двумя-тремя ордерами, как вы хотите. Если вы переживаете, что Flow сейчас уже стартанет с цены 2.80, вы можете сейчас сделать первый ордер, потому что я, к примеру, своих ордеров могу не дождаться, и он уйдет без меня. Так вот, чтобы вы меня не винили, что а, он не дошел, полетел вверх, можете взять... Прям по рыночной цене первую покупку, если вам очень сильно хочется. Я же здесь лимитные ордера уже поставил и пусть ждут, когда они сработают. Ну не забывайте, друзья, подписываться на телеграм-канал. Здесь информации я всегда даю больше, как вы понимаете, чем на YouTube. Пишите в комментариях обязательно, будете ли вы покупать Flow, может он у вас уже есть в портфеле, каких ценовых значений ждете? Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока!